Всем привет! С вами Ольга Дьяченко, и вы на канале Ближе к телу. И сегодня мы с вами будем конструировать рубашечный воротник. Самый классический воротник для классической рубашки. И в самом начале урока я хочу напомнить, что у меня есть мой телеграм-канал, телеграм-канал нашего сообщества, на который вы можете подписаться, ссылочка под этим видео. Там у нас, я не устану повторять, интерактив, там у нас все такое тоже живое, чаще посты выходят каждый день, что-то мы делаем общаемся в чате, и также я там чуть-чуть больше показываю именно такого прикладного шитья вот в моменте. Итак, построение рубашечного воротника мы начинаем со стойки. И для того, чтобы его построить, нам нужна мерка обязательно. К этому моменту ну, у вас должна быть какая-то базовая основа, из которой вы будете шить рубашку, и вы по этой базовой основе измеряете длину горловины. Длина горловины это а, длина, вот эта вот длина горловины полочки и длина горловины спинки. Сантиметровую ленту ставим на ребро и прямо на выкройке, которая у вас есть, вы ее измеряете. А для того, чтобы построить выкройку, там базовую основу, вы, естественно, эту мерку снимали, вот обхват шеи до ну, до, до этой вот еремной впадины. Итак, у нас должна быть длина горловины. Даже бывает так, что, например, у вас есть какая-то базовая основа, ну, допустим, не рубашки, а вы по ней будете жить рубашку, то в любом случае, какая бы она у вас не была, вы а, длину горловины снимаете с деталей переда и с деталей спинки. Надеюсь, этот вопрос понятен. Итак, приступаем к построению стойки. Для этого мы ставим, ну, допустим, произвольно какую-то точку вот Б, назовем ее условно. Смотрите, я буду сейчас вам показывать по точкам, чтобы вам было понятнее, но когда вы поймете принцип, точки вот эти будут вам не нужны. Вы просто будете откладывать нужные мерки в нужную сторону. И все. Из точки Б мы вверх уводим вертикаль. И вправо уводим горизонталь. Так. И откладываем отрезок BA, который равен длине горловины. То есть вот этот отрезок... У нас должен войти в нашу горловину. Смотрите, мы берем половинные обхваты. Естественно, если у нас длина горловины общий обхват, например, 40 сантиметров, то мы берем здесь в половинном размере 20. Но я почему это оговариваю? Выкройка, к которой нам понадобится этот воротник, да, куда мы будем его применять, а у нас же тоже в половинном размере. То есть половину горловины переда, половина горловины спинки. Поэтому все понятно. Да? Там измерили, сюда откладываю. Ну, уточняю, потому что могут быть вопросы. Теперь мы отрезок BA, ну так вот, мысленно делим на три части. И вот эту первую треть, которая ближе к точке B, вот сюда. Это у нас будет точка касания стойки. Теперь из точки А вверх мы проводим вертикаль. На этой вертикали мы откладываем отрезок АА1, который равен. 3-4 сантиметра. Вот я здесь беру 4 сантиметра. Таким образом стоечка у нас получается э, наилучшим образом будет прилегать к горловине. Значит, отрезок АА1, вязать ну, подпишем. 3-4 сантиметра. Теперь, э, смотрите, у нас есть точка Б. Потом вот эта вот одна треть, это точка касания. И точка А1. Отрезок Б до точки касания, он идет как бы прямой, потом плавно по лекалу мы уходим в точку А1. Смотрите, вот эти все лекалы, они таким образом и сконструированы да? для того, чтобы линии получались такие, какие нам нужны. Вот, идет прямая линия и уходит плавное закругление в точку А1. Вот таким образом. Теперь из точки А1 мы отводим так называемый перпендикуляр вот к этой длине горловины, вот к этой нижней части стойки. Показываю. Тут все очень просто. Вот у меня уголок, то есть перпендикуляр вот к этой части. И откладываем отрезок А1, А2. Также 3-4 сантиметра. Это у нас будет высота стойки. Если вы хотите стоечку поуже, значит откладывайте 2-3 сантиметра, это уже на ваше усмотрение. Все, у меня получился отрезок А1, А2. И теперь, смотрите, отрезок А1, А2, вот если у меня здесь 4 сантиметра, например, точно такую же величину я откладываю из точки Б вверх и получаю отрезок В, б 1 Полностью копирую линию нижнего среза стойки. Значит, смотрите: отрезок BA1, вот такой вогнутый, и отрезок B1A2, они должны быть идентичны. Из точки B1 я выхожу под прямым углом. То есть полностью повторяю. Если хотите, просто прям линеечка можете промерить вот эту величину и отложить по точкам. Но лекало у нас ложится так, как нам нужно. Вот и все. Грубо говоря, настоечка построена. Теперь мы должны продлить линии из точек А1, вот сюда вот, и из точки А2 ну, где-то 1,5-2 сантиметра. Это нам нужно на припуск на застежку. Я здесь, конечно, черкала, но я думаю, вам будет понятно все равно. Вот у нас получилось вот это вот. Величина окончательная. И можно теперь скруглить тоже при помощи лекала. Девочки, я сейчас рукой, потому что мне неудобно. Вот смотрите, в верхней точке мы делаем скругление стойки. Так, буду делать, скорее всего, снова красным цветом, чтобы вам было видно. Все, получилось у нас вот такая вот стоечка для воротника. Вот она. У меня она широкая, для наглядности я брала ширину 4 сантиметра. Вы делаете, ну, 2-3 сантиметра. Все, этот воротник можно использовать как отдельную величину, как отдельную деталь, вернее, деталь стойки. Теперь мы к этой стоечке должны построить отлитную часть воротника. Я больше объясняла, но я думаю, что здесь вообще просто очень все понятно. Мы ставим произвольно точку О, и из точки О вверх уводим вертикаль. И вправо вводим горизонталь. Отрезок ОА это длина горловины. Она у нас уже фигурировала в первой части нашего урока, когда мы строили стойку. То есть отрезок ОА это длина горловины. Из точки О вверх мы откладываем от 2 до 5 сантиметров и ставим точку Б. Чем больше эта величина вверх, тем более плоско будет лежать отлетная часть воротника. Я обычно беру средние значения, 2-3 сантиметра. А еще рекомендую все-таки делать макеты и брать разные величины. Брать минимум и брать максимум. Устроить, например, два разных воротника. И вы поймете уже, как они лежат. То есть мы же должны понимать, да, как это все будет. Теперь соединяем прямой линии точку Б и точку А. Делим эту линию пополам и вглубь вертника вверх ну, откладываем где-то 5-7 миллиметров. Это просто у нас будет вспомогательная точка. Ну вот чуть-чуть. Я опять же беру лекало свое волшебное и соединяю точки Б и А чуть-чуть вот так вот вогнуто. В серединке как бы вогнуто. Но в точку А и в точку Б линии уходят, стремятся к такому прямому углу. Здесь должен быть прямой угол. Все, вот здесь вот выпуклость. Вот эта прямая вспомогательная линия нам больше не понадобится. Теперь откладываем от точки Б вверх отрезок, ВВ1, 5-7 сантиметров. Это у нас будет ширина отлетной части воротника, 5-6 сантиметров. Хотите воротник пошире, берите 7 сантиметров. Но тут уже как от веяния моды да, у нас варьируется. Все, поставили точку b 1 Дальше, из точки А вверх мы уводим вертикаль. Так, я, чтобы сильно не черкать, попробую простым карандашом просто обозначить. Это у нас вспомогательная линия. И смотрите, из точки Б 1 вправо мы уводим горизонталь, вот ну, такой перпендикуляр, до пересечения с вертикалью из точки А. Это у нас вспомогательные линии. Вот смотрите, получилась точка А1. Теперь... От точки А1 вверх можно отложить полтора сантиметра или сантиметр. И от точки А1 вправо тоже мы можем отложить сантиметр, полтора. Я делаю как? Эти такие величины, они уже, опять же, модельные, по воротнику. Вот я когда строю, нужно, например, на заказ. Вот прям беру из точки А наклонную линию. Вот так прям сильно. Опа. И э, из точки Б1 мы сейчас будем вот эту внешнюю часть, э, отлитной части конструировать и сюда вот уводить, это тоже может быть произвольная величина. Потом я делаю макет из бязи, полностью воротник, э, ну, без шоу без припусков на швы, делаю макет и смотрю, сколько мне вот здесь подогнут, то есть какую форму вот этого угла оставить, то есть опять же методом насмотренности э, по желанию заказчика учитываем. Постарее должен быть этот э, кончик, более пологий или так называемый, знаете, бывает такой тупой прям угол воротника, так называемый воротник акула, да. Ну так плавник Акули напоминает То есть это уже все Это уже ваша фантазия и влияние модных тенденций Поэтому я вам просто говорю Вот такие величины средние Ну полтора сантиметра вверх от точки А1 Ну и пусть будет полтора сантиметра вправо От точки А1 Теперь соединяем точку Б1 И вот эту вот новую точку, которую мы нашли Чуть-чуть вогнута То есть мы практически повторяем вот эту прямую линию Но вот сюда ближе к концу уходим Чуть-чуть выгоняя эту линию. Вот так вот. То есть тут уже наша фантазия объяснила, да, что, на что влияет. И теперь, ну, вот сюда вот вверх уходим. из точки А вот в эту точку, да, она вспомогательная. И до соединения уже с верхней частью. То есть тут я больше объясняла, проще показать. Все, наш э, воротник готов. Нижняя часть... Отрезок БА у нас будет втачиваться потом в отрезок Б1 вот сюда А2. Все, эти линии у нас, они у нас равны. Вот такой вот простой способ построения отложного воротника для рубашки. Это классический воротник рубашечный. Я думаю, что он нам с вами пригодится в осенне-зимнем сезоне, потому что сейчас в моду вошли различные кардиганы, рубашки даже, которые шьют из футера. Это тоже очень интересная деталь гардероба, полуспорт, спорт полу то есть такое комфорт, удобство, поэтому я считаю, что вот это построение, конструирование вам, пригодится и не только при пошиве трикотажных изделий, а также при пошиве рубашек, каких-то платьев, каких-то съемных воротничков, деталей, да, вот сейчас на осенний и зимний сезон это будет очень актуально. Все, если остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Напоминаю, что неплохо бы подписаться на мой телеграм-канал, который у нас живее, интерактивнее. Я буду очень рада видеть вас там. Все, с вами была Ольга Дьяченко и канал Ближе к телу. До встречи на следующих уроках.